Она звучит следующим образом. Если у него достаточно денег, почему бы ему не купить новый автомобиль? Э -э Предложение вопросительное. Время настоящее. Если у него достаточно денег, почему бы ему не купить автомобиль? Итак, скажем первую часть предложения. Если у него достаточно денег. If he has у него I have у меня You have у вас Если у него If he has достаточно денег Enough money Первая часть готова. If he has enough money Почему бы ему не купить автомобиль? Why does not, или, коротко, Why doesn't he купить, buy, and you can, новый автомобиль? Итак, в целом, наша фраза будет звучать следующим образом. Если у него достаточно денег, почему бы ему не купить автомобиль?